20v49a это новый снапшот версии 1.17 Я сразу же скажу, что это видео вообще не спланировалось Это записывается именно в тот день, когда вышел снапшот То есть 2 декабря 2020 года в 10 часов вечера И выходит вам где-то в часов 12 дня Вообще на сегодня у меня было вообще другое видео, но планы пришлось изменить только из-за этого снапшота Потому что тут начинается обновление пещер значит э, на, нахожусь я уже на новом именно биоме вы конечно можете спросить меня о чем тут новость этого биома где тут обновление где что можно но именно в обычном мире без всех этих разных настроек мы, ты пока что не увидишь где же находится это обновление так как чтобы посмотреть это обновление тебе надо нажать тип мира один биом и в настройках указать новый биом под названием э, Dripstone Caves то переводится как копильниковые пещеры эти пещеры я могу вам уже показать сейчас подождите давайте сначала поставим спа one point потому что я могу вдруг умеру, умру но все же так давайте значит я вам включаю Показываем, давайте я вам сейчас посмотрим наши эти новые пещеры, вот давайте просто вот сюда отлетим, здесь совсем недалеко, но все же эти уже добавили, это новые, это как раз салактиты у нас, да, эти пещеры добавили для салактитов, теперь по плану нам будет, мне кажется, очень, ну не супер чики-пуки варегут, если они еще по плану не падают, вот такой вот прикол. Но ну, а если они бы еще и падали, тогда в рандомное время они бы упали, какой-нибудь эффект бы давали нам еще. Ну, они бы падали на нас и убивали, мне кажется. И потом бы мы за километр блоков опять бежали. Но все же так. Вот как раз их здесь уже добавили. Я смотрю, здесь иметь начали добавлять уже в разные биомы, чтобы мы могли находить. Добавили, их обновили. Сразу же посмотрим. их название сделали. Теперь это копельник. Когда это должен быть сталактит, почему-то это копельник. Но. Ладно. Ладно, ладно, ладно. И это копельниковый блок. Не знаю, мне, честно, ладно, название мне их только не нравится. Так, это нормальный, ладно, блок. Я сейчас что-то рассудил. Он будет, наверное, больше для декора делаться. Ну, сейчас же, вот э, один пример этих блоков. Вот их много. Я думал, вот как раз вот тут даже, давайте посмотрим. Просто их очень много спавнится. Мне кажется, это очень даже много, что они так спавнится. Мне кажется, это надо их бы и поменьше можно было бы поставить. Из-за того, что реально... На каждом шагу, чтобы эти блоки были, мне кажется, это очень много. И дальше уже самое основное, что добавили, прикольный, самый прикольный блок, который я вижу в Майнкрафте, который взрывает все механизмы, которые мы видим вообще в май нашем Майнкрафте. Его показали на... Его реально нам показали, я точно помню, что его показывали на э Майнкрафт-трансляции, которая была... Про какую версию, да? И вот как раз я вам его хочу показать. Это вот этот новый блок под названием скалк Sensor. Не знаю, почему такое название. Я бы его как-нибудь по-другому назвал, потому что, ну, не очень прикольно, честно, название. Этот блок слышит любые вибрации, которые ты за 8 блоков сможешь делать. Но почему-то я проверил, вот, например, вот тут я проверял. У меня получилось здесь 7 блоков. Может, конечно, 8 считается и этот. Но все же... Не знаю, это было задумано или нет, но давайте я вам даже сейчас покажу. Если я сейчас упаду вот на этот восьмой, получается блок, да, вот, если вот так посчитать, это восемь блоков, то он здесь дает. А, это в другом он дал. Он дает очень слабый сигнал. Вот он дает, вот только загорается, вот эта паутинка. Ну, этот redstone. Есть вариант, что это так и должно быть. Надеюсь, это так и должно быть. Потому что чем ближе, тем лучше. Оно сработало. Давайте, вот, например, упаду вот на этот блок. Вот тут. А! Да, это походу так и должно. Ну-ка. Вот этот пойдем. Да, ну, все. Это походу так и должно быть. Чем ближе, тем э, как бы лучше сигнал, тем лучше все вибрация, тем лучше он ее воспринимает. Надеюсь, это так и должно будет быть, так как. Э... Плана будет не очень интересно играть, если будет просто какая-то непонятная фигня, которая нам нужна. Если вы будете идти, нажав кнопку Shift, то вы можете ходить спокойно. И он тебя не услышит. Да, это теж э, правильно, да. Например, давайте я взлечу. Он меня все равно не слышит, а если я вот так пойду, он меня поймает. Если я так буду ходить просто. Вот меня он все равно будет слышать. Если я нажму Shift, я могу хоть около него прыгать вот так, да. Но все же он у меня не сработал никак. Но, по-моему, я честно скажу, мне кажется, что этому блоку не хватает только одного, из-за того, что он, мне кажется, не должен. Даже на шифте он должен срабатывать хоть еле-еле, но должен срабатывать. Мне кажется, с поля зрения, например, если здесь он будет 8 блоков в разные стороны, здесь может его чувствовать, то на шифте он должен, как минимум, ну, хотя бы два вот так блока, от него в каждую сторону. Вот в таком рауде хотя бы все уже. Ну, потихонечку чувствовать. Именно, если вот тут бы вы стояли, да, например, он бы только вот две паутинки, три загорел бы, да, например, вот такая цепь. Если мы еще ближе, то он бы еще больше. Если мы прям именно на нем бы стояли, тогда бы, да, он, наверное, больше бы давал бы нам паутинки, давал бы нам, как бы, вот эту всю цепь большую, да, сигнал. И этот блок имеет кулдаун. Да, это кулдаун, это, если что, вдруг задержка. Он имеет задержку, потому что, например, даже проверим, он не сработает сейчас второй раз сразу же. Он не сработал. Пока сигнал там не, не пропадет, он не срабатывает. Давайте еще раз покажу даже для вас. Падем. Я сразу сразу же прыгаю. Никакого сигнала больше нету. И пост, как раз после получения сигнала скалк сенсер излучать. Сигнал редстоуна 40 игровых тиков. То есть это где-то около 2-3 секунд. Ну, как раз даже это можно как раз, раз, два. Ну, это даже 3 секунды, я бы сказал. То есть, да, даже, наверное, 3 секунды будет все-таки. Как раз я вам это рассказал, что Скалк, слуш, э, 8 блоков. Ну, мне кажется, я бы даже еще может побольше. Блок можно добыть быстрее по помощи мотыги. Значит, если у нас есть мотыга, например, возьмем просто железную. И если я включу гамма моды survival, то я его смогу по плану быстрее добыть. Если... Ну-ка, давайте сейчас проверим, как его смогу добыть. Ну, наверное, секунд 5 он все таки здесь добавля... добывается спокойно. Ну, давайте здесь проверим. Матыга, да. Ну, да, это реально очень быстро этот блок добывается мотыгой. Но он же таки не ломается по плану ну, мотыгу, но он сломал на один процент. Ну, мне кажется, это даже если так. Значит, сигнал редстоуна можно будет этот как раз удлинять, как он слышит. Потому что он удлиняется. Э -э так вот, например, в этой схеме. Если мы сейчас посмотрим, я вам готов открыть. есть стоит уже как раз... Повторитель, да, для удлинения сигнала Ну, и они все вместе заработают. И Самое главное, что этот новый блок, скалк-сенсор Можно ставить под воду Вот, например, здесь стоит э, скалк-сенсор Он срабатывает, потому что мы видим Видите, вот здесь у них меняется текстура Давайте еще а... Вот у них поменялась текстура И этот блок нас что? Правильно видит И срабатывает вот здесь сигнал Давайте я даже покажу еще раз Вот, показался тут у нас сигнал Но есть интересная штука, что блок шерсти будет блокировать вибрацию, если она между рядом с ним исходит. Например, давайте я вот так прыгну, то он не, за... не дал мне никакой сигнал, так как если у него есть сигнал, он показывает это вот таким другим цветом своих, назовем так, усиков, да? ну, дальше у нас есть маленькое изменение с мешками, теперь как раз вот то, что мы так долго ждали, вот это запол... заполнено, переведено, по, если назовем так, по-русски, во-первых, да? И теперь оно будет всегда показываться, хоть у нас, например, были бы какие-то настройки включены, хоть не были бы ничего такого бы не было. Добавили новые частицы. Вот частицы как раз, как понимаю, вот этих всех и вот этого полета, каких-то текстур, да, частиц вот этих, которые пролетают со скоростью миллион процентов в Секунду. И высоту мира теперь можно изменять в кастомных мирах. Честно, сначала не понял уже, пока что еще, как это делать. Если пойму, то я как вам сказать-то, наверное, следующий, на следующем снапшоте 20 50 А покажу, как же это будет. Но все же. И давайте под конец нашего видеоролика я вам зачитаю, какие же исправили баги. Исправлен баг, при котором сердца в режиме хардкор во время получения урона от холода теряли цвет. Вот никогда мы этого не пробовали, но ну, -мо, почему я половину багов даже не, не проверяю? Очень плохо. Исправлен баг, при котором котлы не заполнялись водой, лавой, когда под ними находились э, салактит длиной в два влога и больше. Да, вот это я, честно, видел, вы на прошлом сапшоте могли видеть, так как там была две, я вам показывал образца. Воды и лавы, лава уже текла, а вода все за это время ни разу еще не, не накапала. Хотя я на карте провел до съемок полчаса и пока строил эту карту, пока читал весь снапшот. И после этого еще полчаса. Исправлен бак, при котором резной блок меди, который покрыт воском, не защищен от окисления. А медь можно было покрывать воском. А как это можно узнать? Ну-ка, подождите, воск. Честно не знаю, как его тогда надо. Воском обрабатывать. Ну, если вы кто-то друг как-то знаете, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Просветите меня, пожалуйста. Ну, а я вам могу сказать, что спасибо за просмотр этого видеоролика. Поставьте ему обязательно лайк. Подпишитесь на мой канал. Мы должны до Нового года, то есть за один месяц, набить еще 40 подписчиков, чтобы у меня на Новый год было 800 подписчиков. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.